Привет, друзья! Сегодня мы будем готовить очень необычный плов. Это получается безумно вкусно. Значит, смотрите, какой большой набор у нас ингредиентов. Овощи. Здесь у меня лук, морковь, перец ротунда, кусочек горького перца острого, один болгарский, три зубчика чеснока. Также еще вот нам нужны помидоры, кинза. Также у меня отваренная до полуготовности вот такая вот крупа перловая, вот такая вот зеленая, коричневая, промытая чечевица, немножко промытого риса и еще отваренный до полуготовности нут. В качестве мяса здесь у нас будут сердечки куриные и одна куриная грудка. Значит, смотрите, друзья, количество ингредиентов в этом плове необычном может быть разное. Я имею в виду по количественному составу. Поэтому вы берите больше тех ингредиентов, которые больше нравятся, взаимозаменяемые. Почему я взяла именно такую чечевицу? Она в пюре не разваривается. Рекомендую брать такую. Если такой нет, но то берите тогда уже другую. Итак, начнем. Овощи нам следует порезать, на, на терке морковь не трите, порежьте крупными кусочками, также крупными кусочками все остальные овощи и приступим. Так, наливаем в казан масло и в самую первую очередь я забрасываю порезанный чеснок вот такими пластинками и лук. Лучок прожариваем с чесноком до мягкости. Так, Смотрите, лучок немножко стал прозрачный, даже немножко зазолотился. Теперь сюда я добавляю морковь. Буквально несколько минут морковочку с лучком мы прожариваем. Так, теперь мясо. Теперь я забрасываю сюда лук, рис. Так, теперь мы сюда засыпаем рис. И можно его буквально пару минут просто прожарить в этом соусе. Я чувствую себя поперемешиваем так, теперь водички добавляем вот воды добавляем так вот, чтобы было вровень вот, видите, вровень так, теперь добавляем сюда я добавляю сюда специи кориандр И еще добавляю сюда вот хмели-сунели. Две. И соль. Перемешиваем. И последний ингредиент добавляем. Это кинза, и мы добавляем ее сразу. Так, перемешиваем. И теперь мы закрываем крышечкой. И до готовности готовим. И вот, друзья, все готово, пахнет просто безумно, очень вкусно получается. Я желаю вам всем приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями и будьте здоровы. Пока-пока!